Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России». Сегодня в студии с вами Даниил Константинов, а в эфире у нас философ, социолог, доктор философских наук и «россиевед», как сам ну, он просит себя очень, называть, точно. Игорь Чубайс. Игорь Борисович, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Я поясню для наших зрителей, что сегодня не совсем обычный эфир. Мы решили отступить от обычного для нас правила рассматривать актуальные политические события для того, чтобы немножко поговорить об истории. Дело в том, что вчера, 26 августа, была годовщина смерти выдающегося русского поэта Николая Гумилева, который был расстрелян большевиками 26 августа 1921 года. Вслед за этим был философский пароход и все последующие репрессии советской власти против интеллигенции. Поэтому сегодня, в этот день, мы решили поговорить и о судьбе самого Николая Гумилева, и об отношении в целом советской власти, коммунистического режима, к русской интеллигенции и к тому, как это преломляется сейчас в наши дни. Ну и первое, что я хотел бы спросить вас, Игорь Борисович, как вы вообще оцениваете фигуру самого Николая Гумилева? Вы знаете, фигура Гумилева такая многоплановая, что если начать говорить о последствиях, о том, ну, как бы, цепочке э, результатов, которые связаны с его именем, с его действиями, это будет очень широкое поле, потому что, э, ну, вот я даже не знаю, с чего начать, с того, что вы сказали чуть раньше, что э, среди первых расстрелянных большевиками был выдающийся русский поэт Лев, э, Ник, Николай Гумилев. Вот, вообще особенность большевизма, вот если сравнить, скажем, большевизм и православие. Православие, в 1988 году Россия в Киеве приняла православие. Ни один человек, язычник, не был расстрелян, вообще никто не погиб. Люди не погибли, оно принималось постепенно, плавно, год за годом. Через два года Великий Новгород принял христианство и так далее. А большевики 25 октября захватили власть, и на следующий день начались аресты и расстрелы. В этом смысле... Гумилев не был первым, но э, если говорить непосредственно о том, что с ним случилось в двадцать первом году, надо добавить, что он был расстрелян э, неизвестно где, э, неизвестна его могила, как это водится, как это часто бывает. Вот. И спустя каких-то 70 лет власти сказали, ой, мы погорячились, он не виноват, нет, нет, мы, мы это, сказать, снимаем обвинение, это, это мы зря. 70 лет они думали напряженно, не знаю, какие сейчас будут. У нас история постоянно переписывается. Может быть, сейчас еще что-то скажут. Или просто попытаются замолчать и забыть это имя, его не вспоминать. Но прежде всего Гумилев, конечно, ну, Гуми, сама фамилия Гумилев одна для русской культуры очень значима, потому что ну, многие знают, не все читали э, Николая Гумилева. Вообще как бы идет такое стирание русской литературы. Я, я сам, может быть, сегодня буду так хаотично говорить, потому что очень много разных ассоциаций. Может быть, самый главный вклад, который внесла в мировую культуру русская культура, это вклад русской литературы конца 19 начала 20 века. Русская литература, литература критического реализма, которая описывала проблемы, который описывал проблемы не только русские, а европейские, и даже более широкие. Там Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества» он фактически использовал за основу произведения Салтыкова-Щедрина «История одного города». То есть вот такие переклички. То есть русская литература, она имела колоссальный эффект, колоссальный результат, а сегодня как-то вот тихо. И я, кстати, недавно перечитывал, Евгения Онегина, э, вот, Пушкинский. и я понял, что очень многие вещи непонятны, что нужно, нужно, э, нужен комментарий, нужны исследования. Вот интересно, что, насколько я знаю, в Германии, в Польше русская классика переиздается и переводится каждые 10 лет. То есть мало того, что там «Война и мир» опубликовано, а через 10 лет нужен новый перевод и новые комментарии. Потому что вот она вписывается в сегодняшний день, но уже вписывается по-другому. У нас же происходит такое забывание, вытеснение, выталкивание литературы, и э, ну, кроме сказки о Колобке, по-моему, Пушки... э, Путин <с> за последнее время как бы к русской литературе не обращался. Но э, попробую какую-то линию выставить. Повторяю, что имя Гумилева, оно очень значимо для нас, потому что но семья Гумилева, жена, первая жена Гумилева, Анна Анна Ахматова, это человек, который исключительно значим для русской литературы. Но сам Гумилев прожил всего 30, 35 лет, да, 35 лет, вот. А Анна Андреевна прожила дольше, и след ее больше, и многие исследователи говорят, что вообще непонятно, в Европе не было автора такого уровня, но Нобелевскую премию она не получила, потому что она была с железным занавесом и она не могла пробиться. Вот, хотя строки э, Анны Андреевны Ахматовой, потому что она фактически была преследуема. Ее сын сын э, Николая Гумилева и Анны Ахматовой, Лев Николаевич Гумилев, просидел в ГУЛАГе. И Анна Ахматова, отец был расстрелян, сын сидел в ГУЛАГе. Э, и Анна Андреевна писала реквием, который начинается. «Перед этим горем гнутся горы, не бежит великая река». Можно представить образ, вот что произошло в стране, если горы гнутся? Если выдержать невозможно то, что происходит через это, прошли, прошли наши люди. И сам э, уже сын э, Николая Гумилев, Лев Николаевич Гумилев, который э, в конце концов вышел из заключения, будучи так же невиновным, как его отец, и он писал, у него такая философская, историко-географическая плоскость, в которой он работал, и, насколько я помню, при жизни у него вообще ничего не вышло. Только были так называемые депонированные рукописи. Вот в советское время была такая практика, что если вы что-то написали, но ну, не антисоветское, но так, в общем, не очень нужное нашему народу, то вы могли принести библиотеку большую, и там издавался список книг, которые назывались депонировать. Вы можете... Они хранились в библиотеке, и кто-то, кто об этом узнавал, мог заказать и получить себе экземпляр. Потом уже после смерти Гумилева многие его работы были опубликованы. <связь> То есть вот весь этот род, вся эта семья, разные поколения Гумилевых, они очень для нас значимы, они много сделали, хотя их роль, я думаю, что роль Гумилева еще мы к этому будем должны будем возвращаться, если мы не будем превращаться окончательно в Иванов, не помнящих собственного родства. Если мы будем действительно заниматься тем, что достойно внимания, и исследовать то, что является высшей ценностью нашей, нашей культуры, то Гумилев должен по-новому зазвучать, по-новому обратить на себя внимание, его нужно заново изучать. Но я могу еще с другой стороны, вот это просто рот, и это литература. Но сама деятельность Гумилева, она была разноплановой, потому что он был не только писателем, он был не только литературным критиком, он был путешественником. И не просто путешественником, который поехал на экскурсию, он совершил две очень важные поездки в, Африке, в Африку, провел там этнографические исследования. Между прочим, он встречался с... с с будущим императором Эфиопии, сейчас, как, как, хай, хайл, хайл Селаси, с Хайло Селаси, он с ним был знаком. И, и Хайло Селаси ему помогал. И он потом привез в Россию очень ценные коллекции, этнографические, которые находятся в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. Вот, он сделал все для того, чтобы вот расширить это поле, деятельности, ну, вообще русские ученые, исследователи, писатели, они часто были не только писатели, но и шире, там, Колчак, который, был географич... который провел географические открытия важные на Северном морском пути и так далее, и так далее. Вот. Но тема неисчерпаемая, может быть, еще одну вещь скажу важную, которая, по-моему, пока не звучала вообще. Вот, Гумилев входит в поле интеллигенции, русской интеллигенции. Вот в Европе есть понятие интеллектуал, а в России есть понятие интеллигент. Откуда? Что, чем? Есть отличия? Есть отличия. Дело в том, что когда э, э, европейская цивилизация попала в полосу религиозного кризиса, когда теряли Бога, то были разные... А что делать тогда? Как быть? Одни сказали, вот появился человек-бог, появился вождь, фюрер, появился Ленин, Гитлер, там... Муссолини, Франк, тут появился вождь, который говорил, я вместо Бога я буду делать так, так как ну, меня служите. Да? Один вариант ответа. Второй вариант ответа, когда теряли Бога, то сама-то Россия реагировала по-другому. Сама Россия, да, смысл февральской революции заключался в том, что ну, теперь власть перейдет от Бога к народу. То есть император был высшим лицом, потому что он был помазанник Божий а теперь будет учительное собрание, демократически избранное народом, оно будет решать. То есть уже источник власти не бог, а источник власти народ. И так несколько европейских государств поступило на кризис веры, они отреагировали ответом «демократия», «народовластие». А вот третий ответ, который был характерен только для русской культуры, это тоже совершенно уникальный специфический вклад русской культуры, а в России сказали… А знаете, вот у нас есть интеллигенция. А что это за слово? такое? ну интеллигенция это люди, которые являются одновременно и знатоками, они много знают, и они люди совести, они моральные. То есть вот если уходит Бог, то и это не было вот так вот жестко прописано. Это довольно свободно как бы функционировало. Но фактически появление интеллигенции было самого этого слова и явления феномена было связано с тем, что Русь искала авторитеты. Но вот раньше все было через Библию. А как теперь? А теперь вот есть интеллигенция, которая отвечает на ваши вопросы. И, и, и которая создает нравственные стандарты, нравственные талоны. И, и, кстати, то немногое, что так называемые страны социалистического лагеря подчеркнули у России, в основном 99% была катастрофа, трагедия. Но поляки и... Болгары и Чехии тоже у нас уже есть интеллигенция. Потому что это русское явление, не советское, и слово «интеллигенция» стало работать. Вот. Но можно еще и о другой стороне проблемы сказать. Дело в том, что приход тоталитарного режима, захват власти ленинцами означало становление диктатуры, тоталитарной диктатуры диктатура несовместима со свободой мнений, со свободным интеллектуальным поиском, свободным творчеством и так далее, и так далее. И, ну, вот сегодня это проявляется в том, ну, конечно, мы сегодня живем не так, как при Сталине, но ну, как говорят, все ближе и ближе. И вот люди постарше, мои ровесники, они прекрасно помнят, что все-таки советское время понятие академик, понятие профессора, оно очень часто звучало. То есть, вот это как бы такой, ну, вот авторитет, вот это и в кино пока, там все жили одинаково, все ходили с троем, по команде раз, два, три, да, а вот академик, он как-то жил по-другому, и он напоминал живого человека, это было интересно посмотреть, а кто они такие. Сегодня эти понятия практически исчезли, сегодня никто не говорит о профессуре, об академиках, то есть, вот то, что, то, что создавала русская культура, то, что создавала... Интеллиг, интеллигенция, то, что создавал, создавал род Гумилевых целый род Гумилевых, все это оказалось сегодня как бы вытеснено. И сегодня вот есть понятие сил, силовики, им покрывается все официальное пространство. Ну, а я от себя добавлю, что Николай Гумилев был еще героем Первой мировой войны, он отправился сюда добровольцем. И за свои э, действия, за свою отвагу был удостоен сразу нескольких, последовательно нескольких разных э, наград, в том числе э, Георгиевских Христов э, за отвагу. Но да, вот он, у меня вот, как Георгиевских Христа, трижды да. он был награден Георгиевским да. Христом, и я, да, то есть, вот, видите, какой многогранный человек, еще, кстати, он воевал во Франции, потому что часть русского корпуса помогала, во Фра... помогала французам и через... Балтику через Англию они в конце концов пришли во Францию, где были очень большие потери, и русская гвардия помогала французам э, бить э, страны Оси. Вот. Но, э, то есть э, да, он проявил себя и как, и как воин, и кстати, я добавлю, что здесь тоже влияние большевизма на лицо потому что в Первой мировой в Великой Отечественной погибло 42 миллиона, это официальные цифры. В Великой Отечественной погибло 700 тысяч русских людей, погибло и умерло от ран. Конечно, это в 60 раз меньше, но 700 тысяч это, это огромное число. Да? Фактически в нынешней России и в Советском Союзе нет ни одной могилы героя Первой мировой войны, Потому что Первая мировая война была большевиками вычеркнута, оболгана, искажена, и поэтому люди, которые отдали жизнь за то, чтобы Россия осталась Россией, они просто мешали, и могилы эти были уничтожены. Да, и, кстати говоря, даже сейчас, в эпоху путинизма, Первая мировая война, которую, кстати, тогда называли Второй Отечественной, если я не ошибаюсь, она называется... как-то... Да, да. Заталкивается в тень, по-моему, совершенно сознательно. О ней предпочитают не говорить. Ну да, я бы даже сказал не то, что не говорить. Она абсолютно сфальсифицирована. История русско-германской, или как ее Второе Отечественное называли, или Великой войны, она сфальсифицирована. Я могу совершенно точно сказать, почему. Потому что вот Зюганов любит кричать, что... Ну, что за страна России? Три войны проиграл. Три войны подряд, да? Во-первых, э, проиграл Крымскую войну, действительно проиграли. Хотя, э, главным счетом в Крымской войне был как раз не Крым, а Дальний Восток. Английский десант высаживался в Петропавловске-Камчатском дважды, и дважды был разбит. И Петропавловск-Камчатский, и э, Сибирь Восточная осталась под русским контролем. Э, но важное и другое, то что, в общем, проиграв впервые за 150 лет... В Крымской войне Россия встала на путь реформ, и Александр II провел целую серию всех реформ, которые нужно было. Реформ и крестьянская реформа, отмена крепостного права, и вузовская, и военная, и так далее, и так далее. Второе, второе поражение, о котором говорит Дзюганов, это поражение в русско-японской войне. Но немножко другая тема, но это не совсем было поражение, потому что по итогам войны был подписан, Договор о мире, не о капитуляции, а о мире. И Вита, который вел переговоры, он первое, что он сказал, он сказал, что в этой войне нет побежденных и победителей, и так далее. Но немножко другая тема. Но при этом Зюганов продолжает повторять, что как бы Первая мировая война Россия проиграла. Россия выиграла в Первой мировой. Советский, советская Россия сдалась немцам, продалась немцам, и Ленин совершил акт национальной измены. Я напомню цифры. Дело в том, что 26 октября 1917 года австро-венгерская делегация должна была в Лодзе вести переговоры с временным правительством о выходе Австро-Венгрии из войны. Через 10 повторяю, 26 октября 1917 года. Через 10 дней тоже должна была сделать Болгария. Болгария выходила. но ну, а Германия, хочешь не хочет, она была вынуждена после этого капитулировать. Но в Берлине узнали о том, что австро-венгры их кидают. И сообщили Ульянову о том, что, дорогой, ты получил огромные деньги, ты, ты давай там реагируй, да? И Ленин сделал все для того, чтобы он успел последний день, 25 октября, он успел захватить власть, арестовать Временное правительство... И э, декрет о мире, который у нас часто звучал, вот мы такие миролюбивые. Советское декрет о мире – первый декрет советской власти. На самом деле декрет о мире означал декрет о предательстве, о сдаче России немцам, которые проиграли в этой войне. Вот по, поэтому история первой мировой войны она не описана. Тем более, что когда если вы будете проводить компаративистику, сопоставление, как воевала Россия в Первой мировой и как в Великой то там волосы дыма ставят, слушайте, в Первой мировой ни один русский чек не воевал на стороне Германии, кроме Ленина, конечно, Ленина и, и очень небольшой группы, потому что большевики сами этого не знали, Ленин ни с кем не делился, там 2-3 человека, которые были в курсе, в руководстве партии, остальные не знали. То есть Германия воевала против России, Россия воевала против Германии, не было русских людей, которые были бы вместе с Россией, кроме Ленина. А в Великой Отечественной войне миллион сто тысяч русских людей взяли оружие, чтобы воевать против Сталина. Они, они, конечно, не были нацистами, не были фашистами. Я добавлю, что э, сам генерал Власов был, э, э, был э, в, в, в, в контакте с оберстом, полковником армии Рейха, который совершил покушение на Гитлера. То, то есть, Штауфенберг, да. Штауфенбергом, да. Вот. То есть русские люди во время Втор... Великой Отечественной войны, они не были нацистами, но они были вынуждены перейти на сторону немцев, чтобы не поддерживать Сталина. Такого в Первом мирове такого не было. Игорь Борисович, возвращаясь к фигуре самого Гумилева и к его судьбе, известно, что он был расстрелян как член некой петроградской боевой организации Таганцева, и по сей день ведутся споры о том, вообще существовала ли такая организация на самом деле, или это просто чистая мистификация чекистов. Вот вам как кажется? Я думаю, что это типичная чекистская провокация, это произошло после Кронштадтского мятежа, так Это не кронштадтский мятеж. Я уже, к сожалению, впиталась, это перехожу на большевинскую терминологию. Это было кронштадт, восстание, да. кронштадтское восстание, кронштадтская революция, когда честь и доблесть Балтийского флота, моряки Балтики, моряки кронштадтца сказали, да идите вы большевики куда подальше. Причем, ну опять здесь много деталей. Кронштадт восстал, но никого не расстреливал. Они только комиссаров заперли там в помещении, но никого не расстреливали. А большевики, когда бросили всех делегатов 10 съезда, плюс многократно перевешивающие по численности отряда Красной Армии на подавление Гран Кронштадта, они там расстреляли всех, кого можно, включая тех, кто вообще не имел отношения к восстанию, потому что там был один, по-моему, белый генерал, который тоже сказал, я не могу в этом участвовать, он, он сидел в изоляции. И вот он тоже провокатор, он тоже вот устро... он боролся против советской власти, его тоже расстреляли, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что дело вот Аганцева, судя по всему, велами по воде писано, понимаете, во, во всяком случае, наша история, э, вот если анализировать сегодняшний день, то э, этот, этот логический прием, он повторяется. Вот смотрите, сегодня куда ни кинь, у нас экстремисты, у нас... Э, э, э, иностранные агенты, у нас нарушители гигиенических норм. На самом деле ничего этого нет. В демократич... может быть, есть где-то, я не знаю, но в демократическом оппозиционном движении такого нет. Есть люди, которые не приемлят политику Путина, и которые об этом говорят. И не просто говорят, а говорят, мы хотим пойти на выборы, мы хотим участвовать в политической жизни с других позиций. Ах, вы хотите против Путина? Вы экстремист, вы иноагент. То есть они дают ярлыки, которые скрывают подлинно. Нельзя же судить человека за то, что он не любит Путина. По крайней мере, пока-то такое не происходит. Значит, им приписывают какие-то преступления, которых они, которые они не совершали. И я думаю, что и Гумилев вполне мог по этой же схеме, по этой же логике оказаться врагом советской власти. Но еще одно, точнее, советской власти не было никогда. На десятый день после большевистского переворота большевистское правительство Совнарком приняло... Нет, законодатели в ЦИК Советов, то есть законодатели, они приняли решение, Ленин и Троцкий голосовали там, за то, чтобы правительство Совнарком принимало решение безотносительно к постановлению в ЦИК. То есть исполнительная власть действовала независимо от законодателей. Законодатели превратились в некую липу, Некий, некий фиговый листок, который просто украшал, как бы прикрывал э, срамное место. Вот. Поэтому преступление не против советской власти. Если называть вещи своими именами, это преступление против, это действие, против номен, это действие в интересах России против узурпировавшего власть парт госаппарата, который позднее стали называть номенклатурой. Вот что происходило. Да, я, кстати, с вами согласен в оценке того, что режим этот не был советским, я часто это подчеркиваю сам в разных дискуссиях, потому что, собственно говоря, сами советы как органы управления, самоуправления очень быстро большевиками были оттеснены и фактически в стране на 70 лет была введена партийная диктатура. Вместо этих самых советов об этом не все знают, не, не все на это обращают внимание. Но вот что интересно, сам Николай Гумилев никогда не скрывал своих взглядов. И известно, что он прямо отвечал на вопрос о своих политических взглядах, убежденный монархист. Может быть, это и подтолкнуло чекистов к тому, чтобы его внести вот в списки этой некой полумифической или мифической организации, Петроградской боевой организации? Как вы думаете? Ну, трудно сказать, я думаю, что чекисты, знаете, вот говорят, что Сталин там убил много евреев, там или много русских, да он всех любил убивать, и грузинов любил убивать, убивать и иностранцев, и своих. И в этом смысле большевики э, не просто монархистов не любили. Они, кстати, расстреляли императора э, в июле 2018 -го года. Э, многие до сих пор, часто спрашивают. А зачем там, вот там повара расстреляли, а зачем слуги, а детей за что, да? Вот, а смысл-то был очень страшный и понятный. Они это сделали для того, чтобы невозможно было вернуться назад, чтобы невозможно было вести переговор. Ну, там ошиблись, да, а потом через пол, ну, давайте все-таки мы как-то вот помирим. Нет, помириться нельзя, это, это однозначно, это не, при... это не вписывается в нормальную историю. Поэтому вот, и, что, то, что Гумилёв был монархистом, можно считать причиной, а можно не считать причиной. А был бы он последован большевиком, а мало большевиков, пострадал Вы знаете, что Чапаев был расстрелян вовсе не, не белыми и не в реке Урал. Его убили чекисты, потому что было впечатление, что он может перейти на сторону белых. И это, это, об этом рассказывает его дочь, которая которой удалось побывать в архиве, то есть расстреливали самих большевиков последовательных. Вот. Это, это такой тотальный страшный режим, не дай бог ему вернуться, но пока движение идет вот в, обратную, в обратном направлении, пока ситуация становится все более, все более страшной, все более опасной. Вы упомянули о некоторых аналогиях между вот этим делом Таганцев, да и вообще теми делами, которые тогда возникали, все эти операции Трест и прочее. И сегодняшним днем, говоря об экстремистах, агентах. а ведь есть и прямые аналогии. Я задумался о том, что вот эти полумифические организации сети «Новое величие», которыми занимались последние годы российские чекисты, это ведь просто практически калька с тех процессов. Да, вы знаете, тут есть прямая связь, причем э, я уже сейчас не помню, у кого именно не я первый, это, и не я это придумал, не я это заметил, но есть литература по этому поводу. Дело в том, что а, может быть, это я у Сергея Григорянца прочитал или он мне рассказывал. <клёх> Дело в том, что до войны и сразу после войны формально чекисты боролись с теми, кто не принимает власть, с теми, кто против этой власти. Между прочим, но вот я пытаюсь 125 раз повторить, это не значит, что все меня слышали. Вот Все говорят, Великая Победа, Великая Победа. А что же в 1946 году Сталин организовал третий искусственный голодомор, 2 миллиона человек умерло с голоду в результате искусственного года? Потому что он боялся свой народ, он боялся, что те люди, которые вернулись с фронта, там не все разбитые и поломанные, там есть такие, которые которые ждали, что ну, колхоз теперь распустят, ГУЛАГ распустят, мы же победили, да, сказал, мы, чем мы вам такое распустим? Вот куда нет ткнешь, кругом мифология, кругом искажения, но несколько десятилетий чекисты боролись с теми, кого можно считать врагами. А к середине 50-х, начало 50-х, оказалось, что ну, нет уже, уже всех перебрали. Тогда они стали инициативно создавать группы, со своими провокаторами, которые втягивали людей в какие-то, условно говоря, антисоветскую деятельность. То есть они специально создавали группы, которые, бы, которые боролись бы с властью, и они получали звездочки, соответственно, погоны, они сказать, раскрывали преступления. Вот. А на самом деле это искусственно все создавалось. И в этом смысле дело сети, но ну, это уже как бы ясно доказано, и известно, кто это сделал, но просто э, сегодня у нас власть чекистов, поэтому как, какой суд может судить сегодня чекистов, если суд обслуживает чекистов. Поэтому это доказано, что дело сети ⁇ это целенаправленная провокация. Людей втянули в эту э, компанию, причем молодых, ну, конечно, неопытных, конечно, не понимающих, что к чему. Вот. А потом их раскрыли, потом оказалось, что у нас чекисты-герои. Известно, что за Николая Гумилева многие просили, люди пытались вмешаться в процесс решения его судьбы. Это были и представители культуры, и даже представители большевистской номенклатуры. Самым интересным оказался ответ Дзержинского на просьбу помиловать великого русского поэта. Дзержинский ответил, ну когда мы расстреливаем остальных, можем ли мы сделать исключение для поэта. Так это было действительно невозможно сделать исключение для поэта, или это была их сознательная политика на подавление интеллигенции? Ну, конечно, интеллектуалы — это первые противники, интеллигенция — это первые оппоненты власти, поэтому интеллигенция всегда вещала из-под глыб, как говорится, как, как назывался известный сборник. Вот. То есть, интеллигенция – это ненужная группа, ненужный слой, но это очень глубокий слой для нашей культуры. Кстати сказать, вот когда умер Дмитрий Сергеевич Лихачев, это был 99-й год, и сразу несколько газет написало одно и то же. «Умер последний российский интеллигент». Непонятно, они с восторгом это писали, как бы скрытым или как, потому что ну, очень не хотелось, чтобы были интеллигенты – и сегодня это слово вообще редко употребляется, разве что с неким таким э, ироническим э, подтекстом. Вот. Поэтому этот слой, э, этот слой мешает, но тем не менее интеллигенция, конечно, есть. Интеллигенция, конечно, работает. Один из лидеров большевистской верхушки, отвечая на вопрос касающийся вот этого дела Петроградской боевой организации Таганцева и непосредственно судьбы Гумилева, отвечал, мы знали, что вся петербургская интеллигенция одной ногой уже стоит в контрреволюции и нам эту ногу надо было ожечь. Так он объяснил действие ВЧК по фактическим массовым репрессиям против интеллигенции, поскольку Поэтому этому делу проходили сотни людей, а расстреляны были десятки людей. Скажите, пожалуйста, Игорь Борисович, ну вот мы знаем, что апофеозом большевистской диктатуры стал сталинизм. Вот глядя на эти аналогии между тем временем и теперешним, как вы думаете, мы все-таки идем к новому сталинизму? Ну я думаю, что... Да, я, я еще одну вещь скажу, не по поводу нового сталинизма, а по поводу того, что... Еще <свят> летом 18 -го года. Это, об этом пишет Владимир Солоухин. Я называю источник. При свете дня у него есть книга, где он пишет, что летом 18 -го года э, Ленин пришел к выводу, но ну, не получается. Но ну, нет союзников. Кстати, среди русской миграции были все: и крестьяне, и рабочие, и религиозные деятели, и вой... но все слои, э, то есть это, эта система работает только на саму себя. И Ленин решил уматывать, он готовился к отъезду. И тогда к нему пришел э, Свердлов и Троцкий, и они стали разговаривать, и они сказали: выход есть. Ну как? Ну, ну не на что опереться. Выход есть. Какой? Террор всеобщий, массовый террор. Вот через всеобщий мы так привыкли к этому словосочетанию, что у нас как бы оно не действует. Но государство, которое официально объявляет, официальная политика массового красного террора. Это государство абсолютно и народное, этой это, это, это стране, этому государству, оно и народное, оно не может держаться, кроме как вот, вооружено, особенно много было там иностранцев Красной армии, и чекистов, которые подавляли. Вот, они удержались, вообще, когда говорят, что распад СССР ⁇ самая большая геополитическая катастрофа 20 века, то мне всегда хочется спросить, слушайте, 70 лет мы ждали. А почему он раньше не распался? Был целый ряд, было бы гораздо лучше, гораздо легче. и Целый ряд был ситуаций, я сейчас не буду уходить в историю, когда советский режим был на грани краха. Но что касается возвращения в неосталинизм, что касается движения в сторону неосталинизма, но если изучать советскую историю, то независимо, кстати, есть официальная культура, официальная история, официальная наука, а есть внесистемная наука и внесистемная история. с того момента. Вообще в России, кстати, сказать, в исторической России была запрещена цензура исторических работ. Историки работали совершенно свободно. Как только пришли большевики, они начали вводить цензуру, моментально ввели цензуру. Как только они ввели цензуру, возникла альтернативная социальная мысль, возникла альтернативная социальная наука. И она существует фактически по сей день. Так вот, если исследовать историю советскую, русскую независимо и самостоятельно, не прибегая к стереотипам советчины, то надо сказать, что, конечно, самое тяжелое время было после победы в Великой Отечественной войне. Как пишет Хрущев, самое большое наполнение ГУЛАГа, было после войны. И казалось, ну, ну все, ну что ты сделаешь. Ну, ну Как говорится, против Лома нет приема. Каждый там десятый сидит в гулаге. Весь народ обложен налогами и так далее, и так далее. И вот в этой тяжелейшей ситуации, вы говорите, идем ли мы снова к сталинизму или нет. Вот я, я хочу показать, к чему привело вот это сверхсталинское давление. Значит, Как только умер Сталин в марте, так, в мае, а потом в июле началось, начались произошли два мощнейших восстания в сталинских лагерях. Вот как их не держали, как их не терзали, как их не мучили, как не подсаживали к политическим уголовникам. А в Аркуте и Норильске Игорь Доброштан и Евген Грицак подняли восстание. И именно восстание в ГУЛАГе никакой не 20-й съезд. Это информация это операция информационного прикрытия про 20-й съезд. Решение о досталинизации было принято Хручевом гораздо раньше. Когда он увидел, что происходит в лагерях, он перестал проводить репрессии, остановился и начал выпускать из лагерей узников. Вот, поэтому ну, как бы напрашивается русская поговорка, но она здесь слишком будет вода дырочку найдет, да, но кровь даром не проливается. В конце концов, за пролитую кровь приходится отвечать, я бы так сказал. И поэтому за пролитое, за давление самое страшное преступление это цензура, это давление на мозг, на мысль, когда человек не может свободно мыслить, ничего страшнее нету. И вот усиление этого давления оно приведет к срыву. Как это произойдет? Удастся как-то договориться, пришить, вот даже, даже талибы сейчас Кабуле, они говорят, да нет, нет, мы там стрелять не будем, мы должны договориться, Да даже талибы. Как это будет у нас, я не знаю, но я думаю, что давление и социальное, и политическое давление имеет свои пределы, вот так как есть э, известная теория сапромата, которая показывает, что если давить там на бетонную балку, то она будет держать, держать, потом она сломается, есть пределы давления. Вот так и общество, оно терпит какое-то время, но заканчивается это очень плохо. В советское время был один был институт социологии, и в институте социологии был единственный в стране сектор изучения общественного мнения. Я был как раз аспирантом сектора изучения общественного мнения, и мы проводили открытые исследования. Были какие-то закрытые, я к ним не имел отношения, это другой другой отдел проводил. Мы проводили открытые исследования и мы знали, что, скажем, повышение цен, вот если, если бы повысили цены в Польше, поляки бы вышли на улицу. Если бы во Франции, французы строили забастовку. А в России никакой реакции. Но на самом деле в России была реакция. Мы знали, что когда повышают цены, тут же падает производительность труда. То есть люди идут на работу, улыбаются и нифига не делают. Они не хотят работать. То есть вот здесь реакция другого типа. И всякий раз нужно искать, какая потому что в авторитарном государстве реакция на вызовы против общества, она не такая, как в свободном государстве. В свободном государстве можно высказаться, написать, выйти на улицу, потребовать на выборах там, других кандидатов. Ну, ничего сделать у нас нельзя, у нас голосуют только ногами. Но у нас реакция есть. Народ не мертвый, народ живой. Народ реагирует. Как он реагирует? Как бы он реагировал, если бы усилилось еще более давление, ну, это, это отдельная большая тема, я только могу сказать, что народ реагирует, народ не молчит, он по-другому реагирует. Ну что ж, будем надеяться на то, что наш народ действительно еще живой, что он будет реагировать на то, что происходит, на возврат к Неву с практикам. Будем надеяться, что вода найдет дырочку, как вы говорите, и все-таки этот режим в течение нескольких лет исчезнет без больших социальных потрясений. Ну, а с вами были Игорь Борисович Чубаев и Денил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами. Всего доброго.